любовью из моего домика в деревне. Приглашаю вас к себе в тепличку. Мне задавали вопрос, а как растут ваши огурцы в мешках? И вот я вам решила их показать. Это мои перчики попутно хочу показать, что все цветет, все завязывается. вот Они еще на цвету все такие очень хорошие симпатичные скажем продвигаемся дальше вот видите все весь перец цветет еще на цвету долго ему стоять ясно дело что конечно все еще впереди вот. неплохие баклажаны у меня правда уже колорадский жук сюда забегал вот обрызгали и поели листья вот, не успели мы тут сориентироваться ну, они цветут вот у меня 9 только баклажанчиков помидора тоже так. Ну, скажем завязалась растет вот видите как хорошие завязи такие подвязана она и с этой стороны вот мои огурчики 6 мешочков я очень довольна в этом году огурцами потому как Сорт, который я посадила, мне очень и очень понравился. Я рекомендую вам тоже этот сорт. Называется Калибри. Знаете, так много огурцов и все такие они небольшие. Вот, ну их очень много. Вот прям на кусточке. Посмотрите, вот, вот сколько их тут. Ну, ну, неимоверное количество. Вот они растут, как. Видите, как? Как их много, какие они урожайные эти огурцы сорта калибри. У меня их всего два кусточка. Много, много, много, много, много прям огурчиков. Вот я сегодня специально не собирала для того, чтобы вам показать. Это у меня китайский. Китайский огурчик. Знаете, какие они. он Мне очень они нравятся, потому как они очень сладкие. Вот такие сладкие. Так что можно сказать, что огурцы в мешках. У меня практика не один год я их сажаю. Вот. Здесь вот вот можно показать. Видите, какие весюли, весюли Эти. этих китайских огурцов. Они очень сладкие. Прям. Вот, вот, вот. Так. вот они еще тут висят. Ну, понимаете, много много и огурцов, и завязи еще. Я советую вам сажать огурцы в мешках. Они мне не доставляют каких-то уже проблем сейчас. Конечно, поливаем каждый день. И еще я их обкладываю. Вот. Нижние листья я сейчас удалю. Обязательно нижние освобожу, скажем так, их от листьев нижних. И обложу, обложу, их... О, -то, -то, Обла... обложу их питательным грунтом. Я делала подкормку уже. У меня был такой мне хлеб, принесли уж очень плохой такой, прям аж черный. Я в него добавила дрожжей, немножко песочку. И добавила... Вот на поверхность вот этого мешка вот, в огурцы. И они прям вот пошли и пошли и пошли. Ну, как видите, вот можно сказать, что это очень удачный способ посадки. Огурцы в мешках. Огурцы в мешках. Вот такая красота. Едим уже недели две, наверное. ну Мне нравится, скажем так. Мне нравится. Это огурцы. С удовольствием Собираем, кушаем. Сегодня вот такой мой небольшой-небольшой такой обзорчик про огурцы в мешках, которые действительно растут. И их очень много. Ну вот очень много. Что вот с ними делать? Сейчас буду собирать. Сейчас буду собирать. И сделаем малосольные огурчики. Уже привыкли к тому, что у нас сейчас свои огурцы. Мы их не покупаем. Томаты мы, конечно, покупаем еще в магазине. Огурцы мы уже не покупаем. Недели две, наверное, даже больше. Урожайный способ сажать вот так вот огурцы. Так что сажайте и собирайте ранний урожай огурцов в теплице. Мир вашему дому, друзья мои.